Неплохая возможность проверить свои знания, как перед ЕГЭ, так и, возможно, получить какие-то призы. А сейчас я активно посещаю МКБ, но это от, тоже от КФУ и в МИД. Это направление для 10 классников, 11 классников. Диана Желенкова, Фарид Захит Универ Ньюс.